Так, подожди, я сейчас посмотрю, что там с парктроником у нас. Парктроники там вообще куда-то упали. Delivery клаб долбанный. Все нормально. Руль очень мягкий. Как будто он не гидроэлектро. А Камера. Вообще мутатень. Но что-то да видно. Вот постоянно, конечно, включать тупе. Из-за того, что партроники не работают. Ну, работают, точнее, они впали в бампер. Похоже, тут, кроме нас, маленько ушатал его. Так, а ты чего не орешь? Тут, конечно, новая система, короче, вот подлокотник. Прям можно вот так вот вытянуть, если вам надо. Супер тема. Сидишь открытый вверх такой всем привет сегодня у нас на обзоре volkswagen polo ну не такая же постоянная машина это volkswagen polo потому что если взять те же самые агрегаторы carsharing там делимобиль то есть если допустим те же самые солярисов и логанов очень полно то вот Polo почему то их очень мало допустим логанов там, там больше 20 там, штук также и солярисов, а полы все одно считали в разное время то 3 то 4 в итоге как бы пришли к выводу что их примерно 6 7 штук что говорит о том что либо машина ломучая либо она очень дорого стоит и очень дорого обслуживания но сейчас обо всем поподробнее то есть Volkswagen Polo Сейчас ветер дует, а, потому что предоставляем эту машину почти бесплатную. А, тут мы имеем автомат 1.6, 110 лошадиных сил. А в целом по моторам, говорят, что их очень много во всех поколениях и было прям очень дофига и что там прям вообще можно сломать. Там было куча разных двигателей, но в целом можно выделить всего лишь несколько допустим все что там до 100 сил, до 105 сил там 85-90 это конечно прикольно, но они никуда не едут это как бы такие моторы, которые жрут топливо и в то же время как бы там чтобы какой-то разогнаться надо прям вот ну потратить свои нервные клетки конечно в автомате будет маленько помедленнее то есть на механике будет маленько побыстрее чем на автомате, но в целом там вот эта разница то есть, там миллион секунд конечно, дает себе знать. Но в свое время как бы, вот есть двигатели, которые есть 105 сил, 110 сил и 123 силы. Вот они более-менее могут как бы вам пригодиться, потому что брать меньше смысла особого нету. Но тут есть такой нюанс, что я посмотрел по комплектациям, если брать, допустим, двигатель 105 сил на автомате, ну, в смысле, сравнивать двигатели 105 сил и 110 сил, разница как бы всего лишь 5 сил, но если брать схожие комплектации, ну, по конфигуратору я посчитал, получается разница почти 100 тысяч. То есть переплатить за 5 тысяч 100, ну, 5 лошадей, 100 тысяч, как бы это вот, ну, там плюс-минус 100 тысяч. Ну, это же глупо. То есть, поэтому получается, что все равно как бы, выгоднее брать 105 сил, потому что как бы, они и подешевле будут изначально. И плюс, как бы, чипов контейнер менял, чипом накидываете еще 5, и получается 110. Получается вообще то же самое. Ну, конечно, там у этих моторов есть один нюанс. Ну, как бы у всех моторов у Volkswagen пола есть такой нюанс, что они вот, ну, жрут масло. Масло не жрут прям охотно, и это как бы и дилер говорит, и все говорят, что как бы, ну, владельцы, потому что есть такая у них проблема, ну, конечно, они прям многое, ну, там, 100 грамм, 200 грамм на 1000, зависимость, конечно, еще от езды, то есть, если как бы, ты будешь постоянно там газ в пол, как бы, он будет еще больше жать, но, как бы, послу... ну, почитав отзывы, как бы, и мнения, люди пришли к тому выводу, что, не люди пришли к выводу, а я вот ну, прочитал решение этой проблемы uh, есть решение как бы именно на самих клапанах, там, маслостеленых колпачках как бы они вот ну, не платят вторники, делают в эксвагене они поэтому пропускают маслы. но есть другой вариант, купить масло более качественное, все, почему-то, сходят с мнением, что вот для пола лучше брать масло фирмы Бордаль. То есть не Матюль, там не мобил, не каждый день. А вот именно ну, Бордаль, конечно, он стоит дорогое, но ну, относительно других масел. Но вот с ним такие проблемы замечены. Почему-то вот на всех моторах, которые вот именно заливают фирму Бордаль, масло не жрет. Ну, там, если моторы, там, ну, 50 грамм, там, вот съест за все там 10 тысяч. Поэтому как бы выбор очевиден Ну тут, конечно еще другой момент то есть, Зачем как бы вам машина То есть как бы если вы там Ну редко на ней ездите, то, как бы Можно и обычное масло залить И просто вы там баночку там возить В принципе даже вам скорее всего не понадобится она Но если вы прям там гонщик И взяли себе 1.4 Автомат там ну, ДС, ну, Не автомат, а DSG ну, то, то, то конечно лучше лить бордаль Потому что и движку будет покомфортнее как бы это масло сделано для более мощных машин которые в основном где-то сил от, 100, ну, от 150 от 500 сил ну там 400-500 чтобы как бы удерживал момент чтобы не горело и чтобы как бы было такой же вязкость как вот заявлено заводом но как бы вот в пол оно прям хорошо ходит и лучше брать его только что вам решать а так у нас в тут имеются передние патроники задние там камера вообще заднего вида то есть по капитации здесь вообще, ну, довольно-таки неплохо. Ну, конечно, каршерингу машины стоило не прям дешево. Ну, думаю, конечно, у них там была своя скидка. Но они не смогли разориться на более чем 7 машин в Нижний Новгород. Не знаю почему. То ли обслуживать им как бы не нравится, то ли что. А так, в целом, когда уже вот ехал, то есть, ну самая такая проблема это вот именно зеркала то есть зеркала пойдем сюда иди сюда вот то есть они прям вот ну с ладошку то есть даже ладонь у меня вот ну пальцы вот да он выпирают то есть оно очень маленькое и в него прямо чтобы что-то видно это прям вот ну вообще ничего не сказать как бы такое но ну чисто так чисто по случаю когда включаешь поворотник, сначала загорелся здесь поворотник Вот тут, вот, ну тут лампочка типа моргала Думал типа ничего себе, как бы здесь есть короче ну э -э Контроль слепых зон Я подумал типа это вот слепая зона мигает А потом как бы я понял, что это просто повтор... ну, поворотник как бы на зеркале Ну не знаю, мне кажется он вообще здесь не нужен Ну как опцы кому-то там может, ну чтобы здесь вот ну Они же блямбу поставили вот это вот, типа полы здесь А Хотя могли сюда поворотник вотнуть, Ну конечно смотрится нормально Штампованные диски без секреток даже нет секреток нет секреток но штампов конечно уже нету самих но вид они уже перестали бояться что кое -что диски диски них снимут ну не диски а колеса <соспалим> смотри сюда <соспалим> тут короче есть фирменная шиповка от вольтского кинополои в общем они шипуют саморезами то есть, ну а что вы хотели? Шиповка саморезом, лучший вариант этой зимой Ну Правда, все всего лишь один Как бы на их месте я бы натыкал многое Но то какая экономия Летние резины дешевле, чем зимние А саморезы вообще стоят, там пакет можно взять за 50 рублей И прямо штамповать сюда вот их Конечно, лучше бы они изнутри бы их нафигачили какие-нибудь такие маленькие, чтобы зацеп был лучше. Ну а так, ничего. Вроде лето, а вроде если что, как бы и зацеп даст. Так, закрыто. Дать Эти сигнал этих в машинах нету. То есть, ну вот пинай, бей, ну вот вообще ничего. Не знаю, почему. Может быть, типа водец, как бы он не выбежит, как бы о чем ставить сигналку. Ну, не знаю, вот эти уплотнители говорят, что вот прям просачиваются постепенно, со временем. Вот все вот это как бы загибается. На машине всего лишь 60 тысяч пробега, но как бы видно, что они уже задираются, и тут почти видно салон через него. Ну, это так мелочь, то есть это можно переуплотнить там внутри. Будет стоить недорого, но, конечно, опять придется дорабатывать. То есть машины B-класса, они нужны в доработке. То есть они как бы изначально такие, ну, там несуразно, как вот... Солярис, Логан, как бы там вот все хорошо, но вот чего-то не хватает, допустим вот Солярис, там подлокотник хотелось бы там вот, ну я это взял какую-нибудь комплектацию попроще, там у дилера ставить дорого, то есть как бы ты сам как-то колхозишь, делаешь, здесь конечно подлокотник такой тоже это своеобразный, он такой вот кидной, ну там еще будет видео про подлокотник, а так багажник, конечно, нормальный, но там вот вообще нечего. В целом машина чисто для города, ну и по большому счету, если не брать малообъемные двигатели, ну не малообъемные, а малосильные, то есть там ну, 85-90 сил, то едет хорошо, в принципе в пределах потока ты держишься, что механика и что автомат как бы надежный, двигатели там тоже все надежные, конечно с ДС DSG есть проблемы. Потому что она вот ну, не ходит прям уж долго Но долго это имеется в виду там по 500 тысяч, там по 600, по 700 Как, как вот Логан автомат Он прям вообще не убиваем И там Toyota автоматы, они прям вот ходят хорошо, беспроблемно Там маслица может быть, надо менять куда-нибудь периодически Но в целом нормально Но вот с DSG как бы надо будет повозиться И плюс как бы обслуживать ее подороже будет, чем автомат Что-то ветер постоянно меняется, я все перехожу Дам лек сюда. Но у DSG, конечно, есть один плюс. То есть есть мотор 1.4. И как бы к нему идет ДСГ. То есть TSN-DSG. И там идет 125 сил. Вроде ну, что-то такое там, их 23. Что довольно-таки уверенно ну, толкает как бы эту машину. И как бы главный самый вот... ну Момент, что расход у всех этих моторов примерно один и тот же Он везде в районе 6 литров Ну, по паспорту А по факту, как бы, ну, если, как бы, мы знаем, то, что если есть паспорт То есть прибавляешь литр-два, и получается, как бы, ну, реальный расход То есть, получается, машина жрет 8 Ну, там, где-то примерно 8 максимум в городе И то, как бы, не верю, что 8 кого-то есть, потому что, ну по приборке там был написан, я что-то сейчас забыл уже, но ну, мы посмотрим, как вот допустим, как вот в каршеринге ее используют и как короче ее тут ну гоняют. А так это вообще единственное преимущество, которое вот есть среди конкурентов у Пола, это допустим, ну самый то же самое ну ТСНДСГ, это вот ну быстрый мотор, как бы вот ну с ним только Солярис может конкурировать. Но тоже как бы Солярис как бы корейцы а тут как бы немцы. То есть вроде как-то и качество, и гарантии здесь побольше у пола. Но в то же время как бы пола прям выигрывает Солярис. Допустим, если Солярис на 120 там, сил с чем-то будет расход десяточкой, минимум. То есть здесь будет расход восьмерочкой. И скорее всего восьмерочка это будет максимум. То есть получается реальная экономия топлива. А если покупать покупаете машину бюджетную, то экономия топлива вам конечно же нужна. Потому что если у вас были бы деньги, вы купили бы себе удлиненные полы. Это бджеты. Или как бы поло пошире. Удлиненные и пошире. Это было бы уже посад То есть, ну, а так как бы у вас столько денег. Еще к чему придраться, как бы, но ну, а так придраться как бы не к чему. Брызгариков вот нету. То есть прям вообще ноль. Но вроде машины не забрасывают, либо ее моют. Либо и забрасывают Но партероников сзади нету, я как бы это, ну, ошибся То есть там просто камера Просто камера, она просто пищит постоянно Может быть только в этой машине постоянно пищит Вот так обогрев зеркала заднего здесь есть Обогрев всех сидений Ну, конечно, сделан подурадки, кнопочками Лучше, конечно, когда можно что-то покрутить, нажать или просто включить выключить. Вряд ли вообще кто-то делает там тоже, типа, вот мне вот хочу вот похолоднее маленько, на одну там полосочку, кому-то хочется две, кому-то хочется три. Но, скорее всего, это такой, как бы, ну, вкусощин, конечно. Но мне кажется, таких людей более изысканных, кому-то там чувствительных к теплу, потому что там вот эти вот пара несколько градусов тепла, что там дается вот от первого деления до второго, там, до третьего. То есть, ну это же не прям ощущается Конечно, понимаю, вот в логане, то есть там включил вот обогрев Там просто одна кнопка, просто вот, ну нашел ее где-то вот здесь под сиденьем Включил, и она просто сделала там пекарню Просто жарила тебя Ну это же неплохо Не понравилось, взял, отключил ее Ну, есть, надо, конечно, найти ее там где-то вот, ну непонятно где А так ничего Конечно, машина дергается уже когда включаешь с паркинга в D конечно в D еще надо попасть то есть, ну не с первого раза потому что как бы если ты не глядя, когда вот привык ездить на автомат допустим, как бы если дергаешь, то, то провалится коробка в S но зачем нам S? то есть вообще нам в принципе, ну машина городская и S здесь вообще не нужна что на ней будешь делать? буксировать кого-то, что ли? да вряд ли для чего сделано непонятно, но как бы делается Заика Делать на всех автоматах так Но ну, не на всех автоматах на проваливается в С А так ничего То есть, но ну, есть пинок уже То есть, скорее всего, 60 тысяч Коробка делаешь в Д Пинок То есть, ну, скорее всего, скоро коробочка приедет Хотя всего 60 тысяч но, конечно, условия эксплуатации в каршеринге ну, далеки от идеальных Потому что, ну, люди не греют машины Это мы погрели машину А там, прям, конечно, прям на холодную дубасят Еще не факт, конечно, как обслуживают ее Но видно то, что она уже распинается, 60 тысяч Поэтому, как бы грубо говоря, их особо-то и нет у нас в Нижнем Хотя в Москве их много Подкрылок вон там разорвало, вырвало И сюда мы забыли это указать Когда вот это, что-то я вот не заметил даже В общем, с бампером какие-то работы проводились Непонятные Но ну, ладно, это просто уже вопросы эксплуатации Этих машин Вот дверь прикольно сделана, что я как бы не сразу понял Где, короче, дверь заканчивается То, что здесь раз-раз-раз А тут просто глянец то есть, ну, прикольно сделано, что как бы она вот здесь вот. То есть такой вот уголочек ну, оставляется открытым. Ну мы откроем, покажем потом. Ну, интересно вот эта, конечно, штука. Так, пола. Что у нас тут еще есть? Фара задняя. Натертая. Опять не указали. То есть все конечно, прям нас это. Кажется, Шерек нам такой счет там выставит. Вроде тренировка, конечно, есть. Но он такая тусклая, что я, в принципе, салон весь вижу. Хотя про уши буксировочную сделали. Видно, кого-то он буксирует. Ну, или... Блин. Испачкал об нее. Тут, конечно, он, свезли его. Но это нормально для каршеринга. Но по правой части машину прям вообще ушатали. То есть, если глянуть, то есть бампер разбит, царапина... Ну, даже трещина, скорее всего Колесо Замяли С двух сторон вот. Да, ну, с двух местах Здесь и вот здесь Ну, тут оно вообще какое-то, мне кажется, оно не отбалансированное И вообще невозможно отбалансировать вот. Дверь Ну, во-первых, дверь вот это вот То есть красный цвет То есть вот здесь белый вот. И Левый, левый. Ай, блин. В общем, короче, вот это вот красный, это белый. Попробуй уловить как-нибудь. Ну ладно, фиг с ним. И вот прям видно, шел удар и прям сюда. То есть как бы либо крыло, либо дверь стоит неровная. Но учитывая то, что крыло у нас здесь прям впритык, это Volkswagenские зазоры идеальные, то есть такие зазоры. И выставили. То есть, прямо здесь, конечно, еще и можно вставить что-то. Вот здесь уже нельзя вставить, а здесь снова вставить что-то можно. То есть, сделан таким каким-то вот полукругом. Очень... Ну и колесо, естественно, замятое. В двух местах. Тоже его ушатали. Кстати, это не зимает липучкой. липучка. Нет, здесь липучка стоит. Стой. И здесь липучка. А, ну все, короче, это я просто ошибся. Они просто дошиповали липучку. И сделали вообще, то есть, ну прям, чтобы прям неубиваемо было. Странно, что больше ничего саморезов нету. А вот здесь зазоры, ну, почти заводские. То есть. Конечно, кого ремонтируются они, я не знаю. Скорее всего, где-то в своих центрах. Ну, чтобы отмывать там деньги от страховых. Потому что как они еще зарабатывают-то. То, что мы там наездили, там, ну, 100 рублей. Ну, 200 рублей. Ну, сейчас, наверное, уже 300 рублей. То есть там сейчас сумма будет уже капать. но а за эти деньги как бы, собственно, не заработаешь. что она? Бензин съела. Ее ушатали. Кто-то платить будет, непонятно. Надеюсь, не мы. Номера московские. Ну, вообще, видно, кто-то пригнал сюда. А так вот, то есть, основные плюсы... Volkswagen пол это расход и то, что DSG есть Ну, DSG, конечно, такое, по сомнению, мне кому-то не нравится кому-то нравится, но в целом, мне кажется, это больше похоже как бы, ну, к будущему эти двойные сцепления, робот комфортно едет, комфортно быстро едет, быстро ну, конечно, найдем ли мы где-нибудь машину с DSG, чтобы показать вам не факт <с shares> но может быть Задний ряд Так, наш хлам Ну, залазить не прям удобно Кто-то уже залез прям вот так вот Ну, вот так сидим То есть, манатки себе подобрали Ну, это я как бы сам за собой То есть, ну, вот так вот То есть, как-то особо ложиться не получится Но как бы местно, головой есть Особого немало Вот в солярисе Его не было То есть я прям вот шаркался В этом плане как бы пол повыше идет Даже в помпоне То есть нормально Ручки есть А так, то есть в этом положении просто сидишь То есть повернуться особо как бы некуда Да и, наверное, тут не представляется возможным А так карманы Подготовка под музычку Стеклоподъемник Автостеклоподъемник А что, все, что ли? То есть, ну Ну, ниже нельзя, короче То есть и авто вверх, авто вниз И сразу окна стали у нас В в какой-то Видно, в дверь, в уплотнитель Прям залетает влага Потому что сейчас сухая И особо не из-за чего образовываться Это фигня, а это прям какая-то вот Непонятная консистенция. Каким-то вообще маслом пахнет. Ну это ладно, это может не кажется. Нету блокировки двери. Допустим, хочу закрыться я. Везде я смогу закрыться. Такой вот вертушочек должен быть. А здесь его нету. Как закрыть дверь мне? Если, допустим, на меня напали там или что? То есть, ну никак. То есть просто будешь держаться за руль, чтобы там ее не открыли. Не знаю, почему так. Так, заглушка есть. О, это не заглушка, это. Это, это так умотри сюда идею. Это типа какой-то подстаканник, что ли? Или что это? Это что, так должно быть? Ну, сюда вообще можно что-то поставить, наверное. Или не можно. Непонятно. А, вот, подлокотник, короче, сейчас покажу. Открой вот дверь переднюю, там будет понятнее. Во-первых, подлокотник уныл. То есть он смотрит вот вниз. Но это ладно, это вот. Унылый маленький, то есть можно его маленько поднять. Вот, значит, не уныл. А, то есть вниз, это как прям сам вот низ спускаешь его резко, а потом уже вниз нельзя. И потом только уже снова. Вот такая вот система сделана в каршеринге. Тут какие-то проволоки, саморезы. То есть, когда сидишь, можешь себе удлинить его. Ну, вот в пределах таких вот и дальше. Хотя он как бы не удлинялся, он не выдвигался. Но пользователи в каршеринге, короче, ну, придумали, как его сделать удлиненным. И ничего, ездят. эти руль кожаный. Ну, такой приятный. интересно конечно. Вот срез, опять не понимаю для чего. Куча кнопок разбираться в них вообще... Что за дурацкий это гудок непонятный, ну раз это гудок, ну ладно, а вот те, которые то вертушки, то есть когда ты крутишь, то есть, ну было бы понятнее, если был бы просто вот, ну как-то вот кнопки Хотя вот, а вот тут как бы я вот накрутил, я не понимаю сколько я накрутил, много накрутил Потому что все время происходит это выдвижение, надо постоянно отвлекаться дороги и смотреть сюда То есть то это не очень удобно А так что тут крутится, типа холодно, не холодно, непонятно, что Циркуляция, кондиционер, ну тут конечно крутация такая не прям маленькая, заглушка одна есть, такая Что-то каршеринг позволить себе не смог Хотя крутить контроль позволить смогли. А так панель очень интересная. Ну, даже я сказал бы, похожа на логана панель. Чем-то у них есть. Но ну, просто логан дисплейчик вот этот нету. И у логана стандартные, обычные, классные вертушки, которые очень удобные и в котором как бы понятно, как крутить. Смотри, она зависла вообще. А все, отвисло. Смотри, смаешь, да? То есть она.. Я кручу чтобы жарко было она ничего не делает я убавляю все заработала а то она что-то это загрючивает ну еще короче если прям много раз что-то теребить ее он на из строя ну а так больше сказать про машин нечего Интересный салон. Что-то я чихнул. Видно, все правда. То, что теребить ее, она прям зависает. Матри вот эти штуки. Это что такое? Это, это грязь. Это грязь. В общем, грязь сливается прям туда в зеркало. Не знаю, на всех ли это сиденье. Ой, сиденья стеклах. Ну, здесь не так конкретно, попало. Но тоже есть. Вот, дверь сделана, интересно, то есть она идет вот так вот, так вот и так вот То есть, ну, в плане стиля Хочется как будто здесь должна идти дверь, если просто прямую дверь а они заморочились, сделали такую дверь Ну, конечно, если это им стоило больших денег, то это не зря сделали То есть нафиг это никому не надо но если это не стоило денег, то стильное, необычное, такое как бы, ну, не часто встретишь Так, по салону, конечно жарит, печка Поставить телефон некуда, то есть положить его куда-то вот Только вот сюда, если, не знаю Блин А вот телефон, чтобы положить, допустим, навигатором, если пользуетесь Прикрепить что-то, если только сюда вот, ну Опять в С. Вот Д Так, фары включены. Зеркала просто вот это вот их провал. Зеркалами они вот, ну, просто налажали очень сильно. Зачем это было сделать, надо. Точнее, почему нельзя было сделать нормальное? Непонятное. ну красно как бы вот, ну, мы встали. А обычно кошельник то есть, как бы они прям вот дубасят только так. Вообще не берите эти машины. Ну, никак, ну, не надо брать их. Только кататься, как мы, снимать, что нам можно. Странно, если ставишь ло ну или 0, 3 деленницы. Ставишь 18, 1 деленница. Ставишь 22, уже два деленницы. Ставишь 23, снова 1 деленница. 24, 25, 26. Как это работает? Вообще непонятно. Ох, мужик. Но сейчас стал набирать почему-то получше. Не знаю почему. Потому что когда вот в прошлый раз, вот ну, в первый раз ехали, газ. Ой, газ. Телефон пропускаешь логан его у него он уступает но... прямо полтора километра но звук аж очень тихий если была бы музычка их по-любому слышно не будет а блин то есть я это задумкался нам оказывается ну, вот зеркало заднее прям спасают. Вот эта вот стойка, которая заводитель, эта боковая, которую я только что нахваливал, типа вот прикольно сделали дверь. Очень дурацкая при выезде откуда-то. То есть машина, она широкая, и то есть, ну, не очень комфортная. Ну, конечно, это вкусовщина, как вам нравится, если вы, допустим, не смотрите. У нас пол таких людей, вообще не смотрят, когда выезжают. Просто вот газ. И все, и поехало. Но ну, как бы если вы ну, адекват, то вам будет мешать. То есть, либо надо как-то сиденье регулировать, то есть может быть в разных комплекциях человека. Вам будет как бы ну, кому-то комфортно, кому-то нет. То есть, ну, не пыльнитесь, покатайтесь на ней. Не обязательно на тест-драйвах, то есть покатайтесь прямо вот здесь. Вот Вот опять тупит. То есть, ну, газ жмешь, и она вот это видно скорость наступает где-то вот 10, нет, 20, где-то в вот 20. И она не понимает то ли передачу воткнуть, то ли что делать. И она вот тупит-тупит, похоже, сбрасывает передачу, и вот газ дает, на... Ну, не знаю. Не очень комфортно ездить. И возможно, конечно, еще связано с тем, что как бы автомат, когда вот в Д ставишь, он маленько подпинывается. Возможно, просто автоматик маленько подубили. А, ну что такое, все поворачивают здесь написано прямо днем прямо ехать а все поворачиваются равно днем сколько можно вообще вообще никакого культуры в стране нету полно людей которые вот ездят и они мне кажется просто вот купили права и там выиграли их в лотерею Я не знаю там покупаешь там в мире пиццы пиццу и те короче права вот ну в подарок идут то есть такое ощущение кто вот, вот ездят вот половина людей они вот ну Воспользовались сезонным предложением От ГИБДД Ну потому что Больше ничем объяснить нельзя Это езда Как они ездят Это просто вот ужас То что машина вон 60 тысяч У нее вон, диски все ушатанные Это уже о многом говорит То есть кто берет эти машины Скорее всего, у кого нет своей машины То есть, ну это логично И скорее всего У них нет держит денег Чтобы обслуживать даже вот, ну, вот эту машину И они как бы не понимают, как вообще ездить Никогда не ездили И что потом, вот, получаются колеса Как вот можно так диски ушатать? То есть, ну, это надо в ямы ехать, что ли? Или что это? это где такое, что найти такие ямы? То есть, это прям надо ехать именно целенаправленно по ямам Чтобы вот вся вот прям правая сторона Ну, левая в меньшей степени то есть была ушатанная, ой, тормоза, конечно, на уровне, на уровне каширинга Переключает очень заметно коробка Даже такое чувство, как будто вот, ну, ушатали, но не могли ее так быстро, короче, коробку эту убить но она прям рывками, то есть она маленько оборота задирает. Она не совсем понимает, когда переключать. То есть, скорее всего, на ней, в общем, ну, дубасят. То есть, ну, прям явно дубасят, потому что она, скорее всего, адаптировалась. Эта коробка вроде адаптируется. Ну, маленько под водители. А тут водители. Ну, как водители. водятлые. водятлы. То есть, ну, просто как бы не назвать их никак. Ну, два колеса. Ну, как так ушатать то Интересно, вот в Москве там есть вот, ну, такие премиальные машины, там, типа Range Rover, там, BMW, какая-то там есть. Третья серии вроде, пятая серии Что-то там еще есть мини-куперы. Вот там у них колеса вот тоже такие вот убитые. Ну, и в целом кузов сам по себе в таком же состоянии, то есть, ну, полуживом. Конечно, не сказал то, что это вот, ну машину вот полуживая Ну, допустим, вот дворник левый, с ним явно что-то происходило Ты можешь его снять? Во-первых, кочерга это кривая То есть он кривой сам Его как будто, не знаю, лопатили Не то есть, ну, он сам по себе, то есть, эта трапец, вот трапеция, там, дворник правого, она неровная, она кривая. Его как будто хотели спереть, но просто кто открывал, как бы, не знает, как, ну, не знает, как открываются вот, дворники. То есть, он маленько не почитал брошюрок, то есть, ну, не подготовился человек, а решил, короче, вырвать вообще целиком дворник. Потому что, как будто бы, вот левый дворник, его не видно, он ровненькая трапеция. Да, вот сама вот. А вот та, ее видно на видео, то что она кривая? Потому что прям в хлам кривая То есть ее, ну, это что надо было отдирать Это, ну, что вообще за недолюди, короче, есть Такая машина, как бы, ну, интересная В плане комфорта нормально Подвеска, как у Логана, по ощущениям Ну, как бы и по факту тоже она как у Логана. То есть, ну, обычным Макферсон, то есть, ну, балка сзади Ничего там нету Но едет так же мягко вот солярис маленько пожестче, чем вот Пола. Ну естественно пожестче, чем Логан. То есть, ну, об этом потом расскажем. Когда уже подойдем итоги по всем Б-классам. Хотя забыл, там еще есть эта Лада, б класс но ее, наверное, мы не будем снимать особо -то. Особо там снимать нечего. То есть там все, кто сняли, что-то никому не понравилось. Но тут пока что как бы, ну, Пол, Солярис, Логан. Мальмеры Довольно таки в целом Неплохие автомобили Ну за свои деньги Конечно вот полы В целом Конечно задрали То есть Ну повыгоднее будет купить другие машинки Потому что как бы я посмотрел Просто если взять Собычную 1.6 там где-то Ну примерно 10 сил Ну у всех там у конкурентов Там тот же самый Логан Солярис То есть на не будет дешевле Конечно, там не будет такой вот, ну такого вида, такого дисплейчика, конечно, это похожего, конечно, на логан. Вот эти вот, дефлектора вот эти вот все. Это просто тупо вот, ну, как вот у логаны. То есть, ну, логана маленько тут нет такого закругления явных. Но ну, а так-то то же самое, то есть ну, монитор. У логана поменьше монитор. Ну, что тут вот телефончик, то есть, ну. Чуть-чуть побольше телефона. Так, где-то поворот тут. Ну а так-то Логан то же самое, ну вот этих дисплея нету Ну солярисы плюс-минус такие мониторы Не знаю, все машины как бы крутятся, они вот около одной и той же цены И около одних и тех же комплектаций, то есть ну плюс-минус то есть, Конечно, DSG, если вам хочется что-нибудь экстравагантное То это только в Опять, это поворотник, то есть он мигает И я все время думаю, что там что-то сзади какое-то препятствие есть мне не нравятся на стекле вот эти вот мигалки, я бы их, ну, убрал вообще Но вот звука двигателя нету Есть звук коробки То есть коробка шумит Шумит коробка, шумит прям Но это несущественно, у Логана она шумит сильнее ну, ямка прошла ну, видно короче вот ямка прошла и как бы там вот все гоняли также все о ямка прошла и давали газу потому что ну, диск погнуть только можно на ямах ну либо правда как бы вот ну когда ну, говорили то что спустил диск но ну, низ лесо спустила так нива Нива, мы же на каршеринге да нево нас пропустят потому что на каршеринге только ездят вообще отморозки и хотя как бы у нее главное, потому что это ну, встречка, я по встречке еду, но в время как бы с каршерингом связаться вообще не надо. Он может просто вот в лобашке ехать и мы просто уйдем. И все. А так в целом машина получилась довольно-таки неплохой. Ну и не считая того, что из каршеринга, то в целом эти машины ходят довольно-таки долго и проблем особо не доставляют. Конечно, там есть свои нюансы, но как у всех машин Б-класса, этих нюансов как бы не избежать. То есть, и зависит больше всего именно от того, какие вот люди сидят за рулем Потому что, если вот вы любите там особо быстро гонять То есть, прям гонщик, взяли машину ГАЗпол, То, есть как бы, ну, любая машина, которая, не, ну, не для этого не сделана То есть, скорее всего, вы ее просто убьете как можно быстрее И будете там просто писать плохие отзывы, то, что машина плохая, все плохо и ничего не понравилось а те, кто как бы спокойно ездят из одной точки в другую точку, передвигаются не спеша. Где-то можно придавить газ. Ну, опять повторюсь, то есть, ну, на 85-90 сил придавить особо не получится. Но вот от 100 сил еще более-менее можно что-то нажать на газ. Как-то машина будет вас слушаться, можно маленько загнаться, там на обгон пройти и так далее. А так... Мы сняли почти все машины Б-класса, то есть Альмера, Логан, Солярис, Поло и остался еще у нас Рапит. но Рапит это то же самое как Поло конечно, ну только от Шкоды, не знаю получится или не получится, ну естественно потом подытожим и расскажем в чем вообще. Плюсы каждой машины, минусы, и какую машину вообще стоило бы взять, и за какие деньги. А какую машину, скорее всего, лучше было отказаться и не брать ее. А так, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока.